Всем привет, всем привет У нас сегодня продолжение по Героям Учтожных Империй Так, в предыдущей серии мы два груза с вами доставили Соответственно, нам нужно в этот раз доставить остальные два груза И дочистить уже всю эту карту от всяких плохих, нежелательных персонажей И монстров Этим мы сейчас и займемся Как мы быстро их разносим, боже Просто за одну миссию так сильно атаку подняли, что просто шик, блеск, красота. Есть. Грустненько только что мы, конечно, это апнули уровень до максимального. Ну, ничего страшного. Даже смешной отряд-то, ребят, для меня вам не стыдно? Таких смешнюнек против меня посылать. Погнали. Что у нас? Гоблины. Ага. Так, мы тут пока разберемся со всеми магами. тут тут дохерище просто. Как хорошо мы его лупим, боже ты, посмотри, все, обалдеть. Так, ну это отстойные сапоги, мы их. Ух ты, о, смотри-ка, у нас траинч настолько большой, что охренеть у него магия-то крутая. Сейчас он мне, да, блять, он мне моей магии втащил. А, кстати, немного снялось. Чего-то ты слабоват как-то, стричок. Я-то думал, ты серьезней. Так. Эликсир магии перманентный. Хорошо. Так, крысюки. Крысюков будем унижать. Вперед. Так, тут ничего нет, да? Тут у нас источник животного. Ну, источник там не нужен. Ой, опаздываешь. Ой, опаздываешь. Так, подожди, нужно сначала вот с этими разобраться. Смешными. А потом можно уже и мечом остальных дорезать. Вот. Так. так идем сколько тут интересного всего будет сейчас кольцо мертвеца неинтересно какая дальность атаки боже волшебная так ладно давайте дорежем тут всех Готово. Последний вздох Не, последние вздохи мне тоже не нужны Мы это все тоже продадим Нам деньги как... Ой, мастер артефактов Так, подожди, а что нам тут Интересного дадут А, понятно Скорость так плюс 4. Спасибо, прекрасный лук Продаем все Ты выжил что ли Все отлично добиваем ножом О, слушайте работа по зачистке вообще полным ходом у нас с вами движется конечно прекрасно прекрасно я скажу так так что тут а тут ни хрена и не было что а подожди просто проход дальше гарпию лопалы Офигеть, за три выстрела. Вот это кайф. Когда я так еще за три выстрела буду гарпи разносить. Хорошо. Вот и все. Замечательно, просто замечательно. Сундучок. Забираем сундучок. Шлем орла. У меня уже есть, но спасибо. Капец, у нас мана регенерируется быстрее, чем здоровье. Так, нам нужно регенерацию здоровья поднимать. Блин, а мы как тут пройдем? Тут вообще нихрена не видно. Подожди. Нечего взять. Вроде нечего. А, так вот так можно повернуть, Жаш, ну. Ты шо, глупый, что ли? Совсем не понимаешь ничего. карпиами я уже встречался на юге мерзкие твари их яд способен даже нарушать действия заклинаний но хуже всего другое как же от них воняет как же от них воняет о ко мне эльфийка бежит смотри куда блядь, я здесь подожди Спасибо тебе, Лес. Захватили гарпии. Да все, Ой, все, фига. пока, все. <смех> расслабься, там уже все нормально. Так, тут у нас тоже какая-какая-какая-то, -то, -то, блядь, это каких зовут-то всех? Нечисть. Так, тут еще куча бесполезных вещей, видимо, очень долго будет нам попадаться, которые нам, в принципе, нахрен не нужны. Так, с этим мы потрендим потом. Я надеюсь, ты мне автоматически сейчас не навяжешь какой-нибудь диалог. Подожди, стоп. Подожди, подожди, подожди. Тут нас что-то ждет. Ага, угу, зелья хорошие, кстати. Сколько тут интересного. Так. Еще зелья. Миллион зелий. Все мне. Отлично. так сразу же убьем их главаря и начнем резать <свист> у -у -у. так у вас тут тоже что-то лежит отдавай по-хорошему Так, а нам туда-то как-то... Можно вообще будет пройти? Или это... Смотри, сколько там гарпий, я туда хочу. А туда, наверное, не попасть. Вы кто такие? Ой, да ладно, завязывай. На. Хайфани. Вот и все. Вот и вся ваша удаль. А, вот оно, кладбище-то получается Давай-ка сразу этих тоже сюда А то что-то как-то они тут Там грустные какие-то все О, другое дело А кто это по минус 6 мест? А, наверное, эти фл -фл -фл -флаж флагманы С фл флагами, которые, наверное, они снимают Так до хера все, вообще никто больше не страшен из нежити. Э, блин, да я бы один тут положил, я не знаю, что они там все херничают. Что-то ищут все, бегают куда-то. О, ну что, против смерть машины такой, кто пойдет? Все, ладно, так добьем. Ты спас нас от участи, что хуже смерти. Идите на юго-восток, там наш лагерь. А, так мы их еще и спасли. Нифига себе. Так, подожди, пойдем туда сначала. Там что-то стоит. Да, тут прохода нет. Туда не попасть, в принципе. Ну да ладно. Так, кольцо тролля. У нас такое есть. Значит, надо продавать. Так, вообще, складбыщи, конечно, нельзя брать всякие. Отлично. Мы же не виноваты, правильно? Время такое сейчас колечко. Что за колечко? Сила заклинания. Негативно. Здоровье. Вот эта скорость атаки мы уберем. Да. И сюда повесим это колечко. Так. Скорость атаки повысим попозже. Ничего страшного. Не так уж и много мы потеряем в большом счете. Так. Поскольку мы здесь давайте сразу магию продадим. Нам ненужную. Так. Так. Браслет фи. Максимальный ванну скорость пишет. Не, не надо, неинтересно. Неинтересно, ребят. Пойдемте дальше. Зачищать. Так, в принципе, мы вообще неплохо так справились, я вам скажу. Хм. То, что за пределами карты куда попасть нельзя, это сразу видно, что разработчики рисовали. Ну, типа, оставили так, как есть. Прикольно. Ставили, на самом деле. Ты че, эй? Все. Так, продавать будем в любом случае в этой, в этой миссии. Почему? Потому что в следующей миссии может не быть банальным мастер артефактов. И нам придется весь лут выбрасывать. А деньги нам нужны, я говорю, там вещи нихрена не дешевые со временем будут попадаться. Так, источник нам не нужен, у нас все в порядке. Здесь на удивление вообще. А, здесь крысы. Так, крысы. крысы источник и крысы. Все, пошли. Ну тут не выйдем, да, к ним? Выйдем отсюда, значит. Так, встаем сразу сюда. И начинаем их месить. Тут одни крысы, тут просто логово крысиные. Сейчас мы это крысиное логово будем уничтожать. Ой. Так, тормози главных еще не всех завалили теперь можно душить прекрасно Отлично. Ни хрена себе, смотри, они отовсюду лезут. Так, опять там эти... Б банда... Красных разбушевалась. Так, нормально, живу пока. Да сколько у вас тут, алё? Ляху. А мне укусил, все теперь уже не важно. Давай уже так Вот и все Привет Долго конечно придется их гасить Пока сейчас не сойдет И хаура сраная Пропустил все таки одного ну, а потом у всех остальных Все, аура сошла, отлично Так, во-первых, есть тут что? Тут нет ни хрена абсолютно ничего, да? Вообще ноль, да, ноль Поехали сюда, тут надо крысюков добить Так, пойдемте, соответственно, тут сюда чистим, а потом уже пойдем. этого селения. Нашим воинам нужна еда. Мы ничем не можем помочь вам. Наши сады захватили циклопы. Если я справлюсь с циклопами, вы отправите нам обоз? Конечно. О, Мощные ребята. Так, я так и знал, что вы от меня что-то прячете. Вот так и знал. Все друг другу должны помогать. Слушай, мы почти весь инвентарь забили. Очуметь. Так, меч берем. Отлично. Слушай, а мы отсюда сможем достать в этот раз? Это ж китовый все-таки, как никак. Первый готов. Второй готов. Так, что тут у тебя? Ай, ты тоже сейчас умрешь. Так, пойдем посмотрим, чего вот там. Чего вы вот там от меня прятали. Кольцо воина. Максимальное здоровье, урон плюс 3. Ну. Нет. Ну нет. Максимальное здоровье, конечно. Так подкупает, конечно, я вам скажу Подкупает Ладно, его, может, оставим потом Хотя нет, продадим нахрен. 75 максимальное здоровье Не скажу, что прям так Я в восторге прям в таком дичайшем Ой Поближе, поближе. А, они деревья мочить начинают, прикинь. Они сейчас убьют. все? Или как? А нет, просто он взял и передумал. Вроде бы. Сколько хп? 3000 хп, 120 урон. Охренеть. Вот эта машина смерти, я понимаю. Ну-ка, сдюжим с, с ним, нет? Ну, он бьет не очень быстро. На, на, на, наше счастье, что так происходит. Это было не так уж трудно. Вообще не трудно, согласен. Согласен с тобой. Но трудности еще даже не начались, по-моему, тут. Да, тут вообще пиздец, блять. А? они тоже будут убивать растения блять они сейчас все перехуярят тут нет но ну здесь они до сюда они уже не пойдут Ну извините ничего не могу сделать Минус 2 мы сейчас сделаем А с третьим постоим, подеремся Лично, наверное, хотя хер знает Чего у тебя там похоже? 2000 Нормально, нормально Пол хп уже снесли Пока ты сейчас дойдешь Уже вообще не живой будешь совсем Ну, 300 хп, да? 100, 200 300 Я себе территория, да, и никого нет же, тот сундучок имеется Еще одно кольцо воина Да вы прям мастерски насыпаете мне этих колец Во-первых, мне срочно теперь нужно найти э О, нам, а как раз нам сюда, все, поехали Нам как раз сюда Замечательно ты шо, уснул молодой сколько тут еще крыс-то мной не убитых Ёлы палы давай справляться с ними потихоньку надо уже раз два три четыре пять Шесть, заодно и этих сейчас цепанем. вот ну, теперь можно и повоевать. Глаза красные, прям отсюда вижу у той крысы. <рисвучит> Прикольно. Угу, и это выход. Хорошо. Вот и все. Вот и все всего-то. Так, можем забрать. Угу. Тут уже все забрано до нас Так, тут еще чего-то есть А, еще крысы Так, пошли сначала продадим Все, что нам не нужно, а не нужно нам все Вот урон плюс 4 бы, и все, и можно было кольцо орков поменять Ну, ладно Погнали. Пятнадцать тысяч. Это самая жирная миссия из всех, которые я когда-либо проходил, по-моему. Ой! Нансовать тут от всех О, орчи, шлем Что дает? Максимальный здоровье 3, защита трубящего Дробящего Вообще не впечатляет, пошли Сразу сливаем его нафиг Я думаю, что уже ничего Больше нам не выпадет Думаю, это все Так, завернем сюда Это Вам последняя локация, да, куда нам надо? Ну, последнее место, которое мы можем зачистить И все, у нас получается все готово практически Так, тут есть что-нибудь? Тут нифига нету Ой Ой Не ожидал Угу. Из пня что-то можно забрать Вот эти ребята забавные Им некуда деваться, то вообще не попадешь Но это вот тоже Немножечко не недор... Блин, не достану, достану. Деньги-то за них хорошие дают Вот сколько у нас? 15... 532, смотрите 500... Что-то ни хрена немного Окей так, еще эликсир. Прекрасно. Все. Так, погнали. Получается тогда э, забирать первую телегу. Хорошо, бегаем. У нас просто сейчас неубиваемый тип. Все циклопы мертвы. Пора отправлять обоз. Мы готовы. Но не забудь, его необходимо охранять. Его не надо охранять. Я уже об этом позаботился. Так, и забираем второй обоз, который у нас где? Вот здесь. Всё, где ничего не пропустили а вроде нет ну не и хорошо Переживаю за тебя, как за себя. Добыть не можешь, там кто-то еще вылезет. Мне кажется, все уже. Думаю, никого быть не должно, в принципе. Старешина! Для военного лагеря нам необходима древесина. Но мы уже несколько дней не рубим лес. Там поселились гарби. И вы не можете справиться с ними? <с мы простые лесорубы, а не войны. Что ж, я помогу вам. Хорошо, следопыт. Да ты сам как бы хер справился. Если б не я. Мы как раз снаряжаем. Помни, что путь небезопасен, понадобится охрана. Да, вот эти сундучки не пропадают. Оттуда я же все забрал, там уже ничего нет. На самом-то деле. Так, второй обос пошел. А первый босс дошел? Не дошел. Ну, почти дошел. Еще немножко осталось. Мне интересно, мы реально не можем туда попасть Вот тут вот так хочется вот Можно сюда как-то попасть или нет? Нет, он даже не двигается все типа. Туда мы не попадем, к сожалению Так Тут мы всех зачистили Тут больше некуда идти Тут больше тоже некуда Блин, а как мы сапоги Друид потеряли? елки палки Бежим за сапогами друида. Продаем их чертовой матери. А что за сапоги друида? Подожди. Скорость передвижения 12. Защита 2, 2, 3. 11, мало силы заклинаний. Не-не-не-не-не-не. Куда там? До наших-то элитных сапог. Офигеть, конечно, что они в такой миссии выпали. Но зато это хорошо. Там есть прям мясное такое все. Ну, блин, конечно, со, стати... ну, со статами, э, пар... ну, с параметрами каких-то вещей, что они переделали все, это, конечно, обалдеть. Вообще неожиданно. Так, здесь мы тоже, кстати, особо-то не осматривались. Тут точно ничего нет. нет. Ничего нам, ребят, не оставили. Как далеко этот... Подожди, здесь где-то был, да? Или нет? Или мне кажется? Н не было тут где-то недалеко мастерской ар артефактов? Нет, походу не было. Ладно, погнали обратно. Вот сюда бежим. Как раз у нас сейчас обозы дойдут потихонечку. Так. А, мы не успеем, наверное. Если у нас автоматически миссия закончится, мы, возможно, не успеем сейчас продать. Ну, если не успеем, так не успеем, ничего не поделаешь. Да, мы не успели. Все ресурсы собраны. Да, ребята, да, ура. Ну что, я вас поздравляю с прохождением очередной миссии. Вот, что будет дальше, мы узнаем с вами в следующей серии. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчики и подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы ничего не пропустить. Ну, а я вам желаю счастья, здоровья, любви, удачи. Пока.